Солнце пекло словно в аду, однако студенты Гарвардского университета не для того учились шесть лет на медицинском факультете, чтобы так просто сдаться. Прекрасное настроение и позитивный настрой бушевали вокруг. Мартин не мог не радоваться своему диплому. Еще бы, ведь с этим дипломом перед ним стираются все границы. Он словно держит в руках свою судьбу. Перед ним стоят его родители с фотоаппаратом, наполненная гордостью. «Мартин, улыбайся шире. Куда уже шире?» После церемонии и фотографирования Мартин направился за стол к своим друзьям, где все очень бурно обсуждали свои планы на жизнь. Но Мартин так и не определился с выбором. Слишком большое поле возможностей перед ним открылось, чтобы так просто выбрать. Вернувшись домой после долгого выпускного с друзьями, все, чего хотел Мартин, так это хорошо выспаться. Он для него раззылся и направился на второй этаж в свою комнату. Его комната не выделялась особыми приметами. Однако в ней он чувствовал дух дисциплины. Все было прибрано, кровать аккуратно заправлена. Сбоку комнаты красовался его ноутбук. Впрочем, он ему нужен был лишь для студенческих работ. Подойдя к своей стене и взглянув на огромное количество грамот и дипломов, его сердце было переполнено самолюбием. «Ай, да я», – говорил про себя Мартин, вешая диплом на своей стене. Из всего университета у Мартина был самый высокий балл во всех дисциплинах. Его успехи были чуть ли не лучшие за весь 21 век в истории Гарвардского университета. Ему даже удалось встретиться с президентом в Белом доме. Фотография, где он пожимает руку Хиллари Клинтон, он до сих пор держит в рамочке. Переодевшись, Мартин лег спать. В голове кружилось огромное количество мыслей, поэтому заснуть ему удалось не сразу. В 10.00 зазвенел будильник. Мартин ударил по будильнику и раздражающий звук прекратился. Он стал с кровати и заправил ее, после чего отправился в ванну. Ванна не отличалась особыми изысками. Это была совершенно среднестатистическая ванная с душем и умывальником. Очистив зубы и приняв холодный душ, Мартин взглянул на себя в зеркало. Перед собой он увидел симпатичного юношу с среднего телосложения, в очках которые скорее красили его, нежели делали из него ботаника. «Да здравствует новая жизнь», – проговорил Мартин в полголоса и отправился на кухню. Однако счастливой утренней трапезе не суждено было совершиться в этот день. Раздался звонок. У Мартина было много друзей, так что этот звонок не вызвал у него подозрений. Но он все равно заглянул в глазок, он увидел, что на его крыльце стоят двое мужчин в костюмах, а позади них стоит черная машина. «Кто там?» «Здесь проживает Мартин Розенкранц?» «Да, это я. Собственно, кто спрашивает?» «Сэр, вам придется пройти с нами. Никуда я не пойду. Сначала скажите, кто вы». «Сэр, если вы не выйдете, я буду выбивать дверь». После этих слов Мартина охватила легкая паника. Однако он без лишних слов добрался до телефона и набрал 911. «Вы позвонили в 911. В чем заключается ваша проблема?» «Ко мне в дом угрожают взломиться двое мужчин. Где вы находитесь?» «В гостиной. Адрес 636 Грин Стрит». «Хорошо, сэр. Назовите вашу фамилию и имя. Мартин Розенкранц». «Извините, сэр. Мы ничем вам не можем помочь». После этого послышались гуки. Мартин был в шоке, он просто не знал, что делать. Пока он соображал, что только произошло, дверь была с грохотом выбита, и ему в шею прилетел дротик транквилизатора. Начнулся Мартин на заднем сидении, чувствуя у себя на руках наручники. Потихоньку открыв глаза, он увидел тех мужчин, которые вломились в нему в дом. «Зачем я умножен? Мои родители совсем не богаты». «О, ты очнулся? Просим прощения за такой грубый прием, однако ты не оставил нам иного выбора». И вообще о чем? Разве это не похищение? Я просто поступил, как любой другой человек в данной ситуации». «Приедем к местному значению, там все о тебе расскажут, а сейчас сиди смирно и без глупостей. Я буду кричать». «Да? Ну, <двесно> покричи. Не бойся услышать тебя в глухом лесу». Мартин замолк. «Действительно, в данной ситуации ему не оставалось ничего, кроме как сидеть смирно». Хотели бы убить, то наверное уже убили И судя по всему, это не похищение И почему полиция отказалась приезжать, Мартин тоже не знал От всех этих событий у Мартина навернулись слезы на глаза но рыдать он ни перед кем не собирался. Спустя некоторое время езды машина свернула в глушь, где по неровной дороге машина проехала приличное расстояние. После чего их встретили врата с колючей проволокой, ограждающей ровную дорогу. На въезде был КПП с охранником. Мартин удивился, когда увидал у последнего пистолет-пулемет. «Куда вы меня везете?» Скоро все сам узнаешь. Машина продолжала движение по аккуратной дороге, освещенной прожекторами. Их встретил еще один КПП с аналогичным охранником. Мартин увидел, как водитель достал из кармана карту с цифрами 00. После того, как он показал карту, машина вновь продолжила путь. Мартин с удивлением смотрел на то место, куда его везли. Тут повсюду ходили люди, были слышны крики с башен. Громкое гудение двигателей, в конце концов, машина остановилась у здания, где было большими буквами написано «Участок 19». Водитель заглушил двигатель и вышел с машины. Вслед за ним вышел и другой мужчина. Они открыли дверь, и Мартин, не провоцируя лишнюю агрессию, сам вышел из машины. На его удивление, с него сняли наручники и похлопали по плечу со словами «Добро пожаловать в фонд». К Мартину в этот же момент подошел человек в халате, и каково его было удивление, когда он увидел лицо своего учителя по химии. «Учитель, а что это все значит? Кто-нибудь объяснит мне в конце концов?» «Тише, тише, ты не кипятись, сейчас я тебе все объясню. Знаешь, я не удивлен, что они тебя взяли, ведь ты действительно очень хорош и очень подходишь на эту должность. Кто они?» Мартин был раздражен такой конспирологией. «Здесь довольно шумно. Давай лучше пройдем внутрь». Мартин не стал спорить со своим учителем и проследовал прямо за ним. Внутри все было так же строго, как и снаружи. Хоть и кипиша было меньше, и раздражающего гула не было. Идя по коридорам, доктор неспешно начал вести диалог. «Я знаю, что у тебя наверняка накопилась куча вопросов, но, пожалуй, давай по порядку. Во-первых, место, где мы находимся, полностью засекречено, и организация, в которой ты будешь отныне работать, является чрезвычайно секретной то и молчать. Сейчас ты услышишь меня. Учитель открыл дверь, которая походила на комнату отдыха. Тут был диван, стол и даже телевизор. Но стены были такими же строгими. Присаживайся, сказал учитель, указав на диван. Учитель портему Мартин документ. Надеюсь, хоть тут будет объяснение. Мартин с интересом принялся читать документ. Человечество в своем нынешнем виде существует уже четверть миллиона лет, но только последние четыре тысячи имели хоть какое-то значение. Итак, чем мы занимаемся почти 250 тысяч лет? Мы ютились в пещерах вокруг костерков, боялись вещей, которых не понимали. Это было нечто большее, чем объяснение того, почему всходит солнце. Это были тайны огромных птиц с головами людей и оживающих скал. Мы называли их богами и демонами и стали молить их о защите и спасении. С течением времени их стало меньше, а нас больше. Когда страхи пошли на убыль, мир начал становиться более понятным. Но все же необъяснимое не могло исчезнуть нас совсем, как будто сама Вселенная требует абсурдного и невозможного. Человечество больше не будет прятаться в страхе. Никто другой не защитит нас. Мы должны сами постоять за себя. Пока все остальное человечество живет при свете дня, мы должны оставаться во тьме ночи, чтобы сражаться с ней, сдерживать ее и скрывать ее от глаз общественности, чтобы другие люди могли жить в нормальном разумном мире. Наша миссия обезопасить, удержать, сохранить. Администратор и что-то значит с недоумением спросил Мартин. Утиль протянул еще один документ, «Ну, началось. Описание цели фонда SCP – невидимый и вздесущий. Фонд SCP находится вне пределов чьей-то юрисдикции. Он наделен соответствующими полномочиями всех основных мировых правительств и имеет задачу сдерживания объектов и явлений, которые ставят под угрозу естественность и нормальность этого мира. Подобные аномалии представляют собой значительную угрозу глобальной безопасности и могут нести как физическую, так и психологическую опасность. Фонд действует, чтобы нормы таки оставались нормами, чтобы население Земли могло и дальше жить обычной жизнью боясь и не подвергаясь сомнению свое восприятие окружающего мира, чтобы человечество было защищено от различных внеземных угроз, а также угроз из других измерений и вселен. Наша миссия строится на трех основных пунктах. Обезопасить. Фонд захватывает аномалии, не допуская их попадания в руки гражданских лиц или враждебных организаций. Это достигается путем ведения глобальной слежки и быстрого реагирования на любое проявление аномальной активности. Удержать. Фонд содержит аномалии, чтобы не допускать распространения их влияния. Это достигается путем их перемещения, маскировки или демонтажа, а также подавлением или недопущением распространения информации об аномалиях среди широкой общественности. Сохранить. Фонд защищает человечество от аномальных эффектов, а также сохраняет сами аномалии, пока они не будут полностью поняты или же на основе их не будет разработана новая научная теория. Фонд также может нейтрализовать или уничтожать аномалии, но подобные действия применяются лишь в самых крайних случаях, когда аномалия слишком опасна, чтобы ее можно было содержать. Так, теперь все становится понятнее. Но что такое секретная организация потребовалась от меня? Ты еще спрашиваешь? Ты лучший выпускник, лучшего университета Америки. Тебе присуждается пройти испытательный срок. Ты будешь заниматься исследованием аномалий. Это, конечно, очень хорошо, но меня-то вы спросили. Скажем так, набор кадров осуществляется в добровольно-принудительном порядке. Да я и не думаю, что тебе не понравится работа с заработной платой в размере 200 тысяч долларов. О ого, это много. Но ты же понимаешь, что это не работа нелегкая. Понимаю. Ты уже занесен в базу данных полиции. К слову, ты теперь на полном обеспечении фонда. То есть, все бесплатно? Да, у нас шестидневный рабочий день. Сам рабочий день длится с 7 утра и заканчивается в 11 вечера. Да хрена. В точку, но тебе здесь понравится. очень на это надеюсь. Так, а теперь по протоколу я дам тебе еще один документ. Дерзайте. Операции фонда с целью выполнения основных задач. Фонд регулярно проводит множество тайных операций по всему миру. Особые условия содержания или Special Containment Procedure SCP, фонд обладает обширной базой данных об аномалии, требующих особые условия содержания, что обычно сокращается как ООС. Большая часть этой информации содержит общие сведения об аномальных объектах и описание процедур, требуемых для их безопасного содержания или выполнения в случае нарушений условий содержания и других подобных событий. Аномалии имеют множество форм. Среди них встречаются предметы, существа, места и даже явления. При постановке на содержание каждой такой аномалии присваивается один из классов, после чего она или транспортируется в одно из множествах учреждений фонда, или же ее перемещение невозможно. Содержится на месте обнаружения. Секретность. Фонд действует в режиме сражающей секретности. Каждый из его сотрудников обладает одним из уровней допуска, который позволяет ему получать доступ только к необходимой для выполнения его обязанностей информации. Персонал фонда. Увлеченные в нарушении протоколов секретности, идентифицируются, задерживаются и подвергаются дисциплинарным мерам, зависящим от серьезности нарушения. Связанные организации и враждебные группировки Фонд SCP не единственная организация, которая известна об аномалиях. Многие другие группировки пытаются взаимодействовать с аномальными объектами или как-то их использовать. Некоторые такие связанные организации имеют схожие с фондом цели и могут сотрудничать с ним, но большая часть действует в собственных интересах и чаще всего пытается приспособить аномалии к для получения прибыли. От персонала фонда требуется проявлять осторожность при взаимодействии с членами подобных группировок. Сотрудничество с ними без предварительного согласия с руководством может послужить причиной применения дисциплинарных мер, вплоть до устранения. Честно говоря, мне до сих пор не верится в существование всяких там аномалий. Уж поверь мне, с завтрашнего дня ты в этом полностью убедишься. Это все как-то слишком внезапно. Я даже не знаю, как на это реагировать. Это нормально, когда я был таким же новичком, как ты эм, Рано или поздно привыкнешь ко всему Но перейдем к финальному шагу Вот документ, на этот раз тебе нужно прочитать и расписаться Текст документа был очень похож на военную присягу Но это нисколько не смутило Мартина, учитывая содержание предыдущих документов Вот, Мартин протянул документ со своей подписью Учитель взял документ и посмотрел на часы Сейчас 12 часов дня, твоя лекция начнется через час Побудешь в нашем общежитии, тебе нужно будет выйти из комплекса и, и постоянно. Лена, налево. Все твои важные вещи уже туда были привезены. В смысле, откуда вы знаете, что мне нужно, а что нет? У нас работают хорошие психологи. Посмотрим. Желаю тебе пройти испытательный срок. Это самое трудное, не сломаться. Спасибо, и вам хорошего дня. Мартин покинул комнату отдыха и отправился по тому пути, по которому сюда и пришел. Открыв дверь, перед ним предстала все та же суетливая картина. Но он не стал долго заглядываться и пошел, как ему сказал его учитель. А теперь, ребят, если вам понравился этот видеоролик, естественно, комментируйте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там вы найдете очень много чего интересного, я как раз уже его начал активно развивать, поэтому давайте, я вас жду там, также вы можете мне позадавать несколько вопросов там, в Телеграме, или же написать какую-либо свою историю. А с вами был Зим, всего хорошего, увидимся!